Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст галоп Галилея. Это выпуск номер девять. Наш подкаст продолжает гастролировать по Санкт-Петербургу. Это очередной выпуск из северной столицы. Меня зовут Владимир Близнецов. И сегодня вместе со мной подкаст ведет автор и ведущий научно-популярного канала CMT научный подход Борис Сацулин. А, друзья, всем привет, Володя. Привет-привет с гастролями. Рад наконец тебя снова слышать в наших подкастах, потому что мы с тобой как раз познакомились давно-давно, когда еще был чайник Рассела. Да, мы я тогда тебе обещали: да. что позовем еще. И вот прошло три года мы тебя зовем снова: Класс, Всем привет! Привет слушателям и внимательным зрителям! Вот о чем мы сегодня будем говорить? Смотри, у меня тема такая напрямую касающаяся твоей специальности: угу. а, Спорт мифы о спорте, там, тренировки, вот будем, в общем, у меня есть идея название, названия, что, вот, типа, спорт, вся правда о турникменах. А, ты знаешь, сейчас турникмены не так популярны, они уже все, уже все турникмены перешли в кроссфитеры и еще во что-нибудь. Ну, раньше, да, раньше было, там, несколько лет назад был прям рассвет и... И спортиндустрия индустрии очень активно в сети, и много было и ресурсов, посвященных спорту, и юмористических, и вот общеобразовательных. А сейчас как-то так поменьше. Многие из моих знакомых из сферы спорта, они, во-первых, меняют направление своей медийной деятельности, рассказывают о чем-нибудь смежном. Вот. Но Короче, бодибилдинг спорт, фитнес уже не так популярен, как был раньше. Может быть. Но у меня… Я обычно этой темой особо не интересовался, но тут так сложились, сложились обстоятельства, что я стал ходить в спортзал, я походил по… ну, там, тренер, там, кросс и сказал там знакомым, что вот я пошел в спортзал, и все начали писать. Сразу половина знакомых оказались специалистами по, да. по тому, как правильно качаться. Все начали писать, вот нужно делать не так, нужно делать так, другие говорят, нужно делать всяк, нужно делать по-другому, там питание, опять же, там как ца, там протеина, все такое, тоже, вот когда нужно все это пить, нужно ли вообще. И я подумал, что на самом деле, как мне кажется, в мире спорта ртует некое количество мифов, и мы поговорим как про любительский спорт, и про медицину в профессиональном спорте. Давай начнем вот с сибирьского уровня. Вот приходят, вот пришел я в спортзал. Первым делом есть выбор. То есть кто-то говорит, лучше начинать со свободных весов. Я поясню, что это там штанги, гантели. А кто-то говорит, что лучше начинать с тренажеров, где ты просто садишься и желез тягаешь. И это как бы разные подходы, разные такие, типа школы, у них у всех свои сторонники. А точно, да. да. И мне здесь интересует не просто твое мнение, а... Ну, какие-то, не знаю, есть ли научные исследования там, правильных тренировок, условно говоря? Из исследований сразу, ну, я подведу, наверное, с другой стороны зайду. Действительно, есть школы, их много, есть тренера, особенно тренера старой школы, они любят давать новичкам, которые просто пришли в зал, просто хотят привести себя немножко в форму. Они сразу начинают советовать базовые упражнения. То есть, это штанга, это тяга, это жимы. И это ну, вот, становая тяга и приседания с э, грифом, то есть, это работа просто с весом. А проблема в таких рекомендациях заключается в том, для новичка особенно, что технику нужно отрабатывать, то есть, нужно строго подходить к тому, чтобы вот делать правильное приседание. Носки, колени, состояние там, позвоночника, держать все это дело, этому нужно учиться. Но это же может быть и маркетинговым ходом, когда да. тренер говорит, нужно начинать вот с этого. Точно. Но без меня ты в этом не разберешься. Поэтому давай как бы, тренировочки личные, ну там и прайс выкатывай. А ты абсолютно прав, потому что человек, который приходит в зал и садится в тренажер, у него уже фиксированная амплитуда движения. То есть он может немножко подобрать под себя, подрегулировать уровень как и сидушки, так и вот фиксаторов, и все. А если у тебя свободный вес, то тебе нужен действительно тренер, который будет со стороны смотреть и корректировать технику. Самому смотря в зеркало очень сложно это делать, даже если ты прекрасно знаешь, как это делать, все равно нужен кто-то со стороны. Это действительно маркетинговая составляющая, это привязывает к тренеру, и без тренера ты тренироваться не можешь. Также свободные веса нуждаются в работе с партнером часто, если работаешь до отказа, то есть, когда уже не можешь сделать последний подход. И штанга может придавить, если нет человека, который снимет ее с тебя. А, а в тренажерах все попроще. Для новичков их называют подснежники. Это кто обычно, если вот будет слушать, сейчас зима, ну, весна как раз. В залах увеличивается количество как абонементов, которые покупают зал, так и общий поток людей увеличивается. Все хотят к лету быстро за три месяца уже привести себя в форму. И это самый такой расцвет, как и спортивной индустрии по продажам, так и а, тренеры очень радуются, потому что клиентов много. Кстати, это в принципе возможно похудеть быстро и в форму прийти? Зависит от исходных данных, то есть, скажем, сбросить ну, 5-6 килограмм. Вполне возможно за такой срок. А увеличить а? мышечную массу можно, но это не будет выражено. Обычно ожидают... Вот человек был обычный, а прошло время, он уже весь в венах, у него там мышцы так раздулись. За такой короткий срок без использования препаратов это невозможно. А, но, опять же, тут надо смотреть индивидуально. Бывают люди, которые только начинают тренироваться, у них очень быстро за короткий период увеличивается мышечная масса. То есть, это тоже, тоже не, не догма. А есть ли ну, разница в эффективности подходов? То есть, понятно, упражнения со свободным весом делать сложнее. Mm -hmm. Нужен тренер. Вот, но, может быть, здесь не только есть маркетинговая составляющая. Может быть, действительно это в конечном итоге эффективнее или нет, чем просто тренажер. Базовые упражнения со свободным весом обычно задействуют большее количество мышц. То есть для того, чтобы выполнить это упражнение, оно многосуставное, оно требует координации, оно требует включения больших мышечных групп в работу. И поэтому эти, эти упражнения хороши, потому что ты можешь сделать только три упражнения и в целом прорабатывать все необходимые мышечные группы. То есть все тело. Приседания, тяги, жимштанги и еще немного упражнений там на, на спины, и на бицепс плечи участвуют, в, опять же, в том же самом жиме. Поясница немного подключается при приседаниях для стабилизации, а притяги подключается задняя поверхность бедра активно, поясничный отдел позвоночника, ну, и также участвует немножко дельты. Можно перечислять, смотреть по картам, какие группы мышц активируются, но их много. В тренажер ты сел ты прорабатываешь только очень лимитированную группу мышц, это называется изоляция. Изолированно работаешь, поэтому тебе приходится делать больше подходов, больше тренажеров проходить за определенный промежуток времени, чтобы получить смежный результат, такой же, как от базовых упражнений. У базовых упражнений есть еще преимущество в том, что они учат координации. В тренажере не нужно стабилизировать вес он фиксирован, поэтому мы работаем в одной ограниченной амплитуде. А в... С базовыми упражнениями посложнее. Кто сжал штангу, знает, что ее нужно стабилизировать, чтобы она не качалась хотя бы. В тренажерах этого нет. Поэтому базовые упражнения эффективны в том, что прорабатывают сразу несколько мышечных групп. Второе они эффективны тем, что за меньший промежуток времени можно получить больше результата. То есть у них их мощность да, в определенный период времени они... меньше времени нужно для того, чтобы получить результат. И они удобны они не требуют дополнительного инвентаря. Опять же, тренажеры лично мне нравятся тем, что они позволяют больше индивидуальности при подборе тренировочного сплита для конкретного человека. Например, у меня болит поясница, у меня грыжи, протрузии, у меня травмы, мне нельзя там, вертикальную, нагрузку, вертикальную нагрузку давать на позвоночный столб, я могу спокойно сесть и проработать изолированно те группы мышц, которые мне нужно, не подвергая нагрузке, Узкие области, которые у меня болят. Болит у меня колено, например. Не могу я делать приседания. Если я сторонник базы, я делаю только базовые. И так или иначе мне сложнее контролировать вот мое колено при приседаниях, потому что нужно контролировать все тело. А в изолированных упражнениях в тренажере, если, например, делаю разгибание в тренажере ног, либо делаю жим ногами, то мне легче выровнять свои колени, сделать другую постановку ног и найти то положение, в котором у меня нет боли в колене, соответственно, я не, меньше рискую. Это большие плюсы от тренажеров, поэтому грамотный тренер сочетает и те, и другие, и не является вот... Таким кар кардинальным сторонником одного направления. Пошло это все еще из там, с Люберцев, братья Вейдеры это еще старая история. В общем, мы все адаптируем с Запада, пристрастие к свободным весам было там. Вот, со временем профессионалы все больше и больше стали переходить на тренажеры, тренажеров стало больше, плюс маркетинг подтянулся. Поэтому иногда можно встретить в зале человека, который делает только базовые упражнения. Часто он вот в возрастной категории после 35. Сейчас из молодых все меньше сторонников базы, хотя бы потому что современные бодибилдеры, атлеты активно пользуются тренажерами. Да, есть те, кто топит за базу, но вот есть история Рони Колма на это. Предлагая зрителям погуглить, что стало с Ронни Коломаном после, после его спортивной карьеры. Он сейчас в коляске, он еле ходит, он там кучу операций себе проделал, просто потому что он на камеру, говоря слово «lightweight, baby», вот, он делал приседания с какими-то нереальными весами, которые не нужны были для его прогресса, это просто было, были понты на камеру. Но вот он… Он за счет этого, кстати, стал, отчасти, известен, вот эти, там, под миллион просмотров с его, с его роликами и подходами, тем, как он кряхтит упражнениями. Ну, смотри, а, сейчас возвращаемся к Про, про Не, не, не сейчас, сейчас. не только про науку, вот, в, том, в том числе и про нее, что вот человек хочет, ну, он понимает, что у него как физическое состояние его не устраивает, он хочет его как-то изменить, но ему стремно пойти в спортзал, потому что он, ну, не знает, что в этом ждет. То есть он там, есть как бы ощущение, что себя окружат сразу а, чуваки-качки полуголые. Да-да. Как где-то ты будешь там как в раздевалке, да? Это просто ощущение. не подожди, что ты ну ты придешь, там все такие качки и фитоняшки, и ты такой с облишем животом майки потные, и ты не знаешь, что делать. Ты придешь там куча тренажеров, и ты такой, блин, тренажеры, гантели, что с этим всем делать? И, то есть, доплачивать ну, тренеру еще, это как бы еще бабки. И вот, а можно ли что-то посоветовать условно, что, ну, что может человек ожидать, и, то есть, нужно ли, ну, более ли правильно сразу отвалить денег тренеру, либо пройти вот базовую основную тренировку, где тренер просто знакомит тебя с залом, показывает, где какие упражнения, и вот по его этой схеме какое-то время хотя бы там ходить по обычному абонементу дешево. Ну, от базовых, основной тренировки такой вводной, от тренера можно ничего не ожидать, потому что, как правило, тренер навязывает свои услуги в этих таких ознакомительных тренировках. Его задача не рассказать о тренажерах, а больше показать, насколько он компетентен. И Страхи, о которых ты рассказываешь, они присутствуют у очень многих, я с кем не общаюсь, особенно из начинающих, да. Во-первых, наблюдают со стороны, смотрят, ощущение, что вот ты что то делаешь, на тебя смотрят все, делаешь неправильно, не так. С последствий, когда овладеваешь техникой, появляется другое ощущение, что на тебя смотрят парни девушки, ты делаешь с недостаточным весом, это очень часто встречается именно у парней. Даже есть такие мемы, проходит девушка, сразу выжил на 20 килограмм больше. Это, кстати, травмоопасно, иногда люди травмы получают. Либо стесняются того, что работают не с таким весом, особенно под конец тренировки для того, чтобы забить, скажем, мышечную группу, используется маленький вес, и идет работа в режиме памп, то есть просто мышцы накачиваются кровью, и до закисления, до вот... А, что это такое? Это с маленьким весом быстро делать? А, да, делаешь, пока не чувствуешь то не доводишь мышцу до жизни отказа. Вот. Это, кстати, увеличивает ее наполняемость крови, она набухает, и часто этим пользуется во время соревнований, не работает с большим весом, работать с маленьким, и нагоняет мышцы кровь, чтобы она выглядела больше на сцене. Из советов, если, конечно, есть, если вот совсем не хочется разбираться, и есть средства, то вполне вполне неплохо нанять тренера, который в целом объяснит и даст общее представление. Но часто вместе с этим тренер и э, вешает лапшу на уши, он э, начинает рекомендовать безумное количество добавок, которые либо сам пьет, либо рекомендует, э, либо где-то узнал о них, и ему кажется, что это хороший вариант, нужно прописывать всем. Часто вот эти добавки не имеют доказанной эффективности просто ну, маркетинговые истории, особенно в сфере спортпита. Они не нужны, в общем, начинающему спортсмену, атлету, они нужны уже впоследствии, когда человек тренируется активно. Большинству людей, которые приходят в зал и хотят просто привести вся форму, Спортивное питание не нужно. Спортивное питание нужно тем, кто знает, зачем оно конкретно им нужно и имеет определенные цели. Да? Вот спортивное питание должно решать конкретные задачи, а не «я пью просто, чтобы, чтобы было, потому что тренер посоветовал». А есть какие-нибудь, ну, такие, не знаю, не cool стории а какие-нибудь... Да хера просто! Очень много Нет, смотри, то есть вот ты решил раскошелиться, ты нанял тренера, и... Тренер тебе там что-то что-то говорит, а ты ну, не в курсе, ты не разбираешься, и ну, ты не можешь отличить, там, где, где он нормальные вещи говорит, где он тебе пытается что-то продать. И даже если он тебе пытается продать, ты не можешь оценить, тебе это нужно или нет. Угу. Есть ли вот какие-то такие, даже не столько критерии, сколько вот какие-то конкретные факты, что вот тренер предлагает вот это, это как бы не надо. Или все зависит от ситуации конкретной? Mm, ну, в основном, если тренер предлагает покупать как можно больше спортивного питания, особенно новичку, это первый сигнал о том, что нужно задуматься о смене тренера. Потому что вменяемые тренера, они понимают важность питания, но они в первую очередь распишут план питания и расскажут об основах. Об основах питания распределения макро-микронутриентов, и, и вот именно об этом они предложат купить еще дополнительно лишней еды, непонятно зачем и к чему. Первое, что приходит в голову, второе это тренера, которые демонизируют конкретные продукты. Если разговор идет о еде, то вредно. Сахар, мучное выпечка, жиры, белки и так далее это вот тоже сигнал о том, что с тренером что-то не так, и лучше страниц его и всячески избегать. А третий сигнал тренера вообще не разговаривает о питании, когда человек, когда человек рассказывает о своей цели, допустим, похудеть или набрать вес. Если этот вопрос игнорируется, то и предлагает столько тренировки, то это тоже повод задуматься о компетентности тренера. В четвертых, чтобы я выделил, это склонность к конкретному набору упражнений, вот именно сторонник базы, либо сторонник только тренажеров, либо сторонник вот какой-то одной самой эффективной техники или методики тренировок, если тренер предлагает что-то вот только конкретно, только база, только тренажеры, только кардио, либо э, что-нибудь еще, то есть он не гибок, то э, я бы тоже задумался о том, стоит ли с таким тренером работать. Да, еще из один из критериев, э, это то, что тренер обещает в короткий срок э, феноменальные результаты. То есть, там, за три месяца мы сбросим все. человек сто килограмм хочет 8, и за три месяца управимся. А такие бывают? Такие да. Не такие, да, есть такие. Они руководствуются тем, что они вот сейчас клиента мотивируют этим клиент получит какой-то результат, он поймет, что он, конечно, не добился того, чего мы ожидали, но тем не менее он уже мотивирован. С одной стороны, это неплохо, а с другой стороны, это может сильно демотивировать клиента, когда человек не получит вообще никакого результата, либо получит недостаточный. То есть здесь, опять же, зависит от человека и того, как вот подавать свои тренировки. Я знаю тренировки, которые слышат человека. Например, приходит клиент и говорит, я хочу вот 50 килограмм девушка весит, хочу сбросить до 45 И тренер понимает, что сбрасывать-то ей не надо. У нее достаточно, достаточно жировой ткани даже, может быть, чуть меньше, чем нужно. Ей бы лучше набрать мышечную массу, а набрав мышечную массу, у нее изменится фигура, и, соответственно, она будет выглядеть лучше. Несмотря на то, что вес у нее увеличится, она будет выглядеть лучше и будет довольна этим результатом. Часто тренера говорят, мы сбросим вес, а на самом деле дают программу тренировок, которая рассчитана на больше на набор, и вот главное программа питания, которая тоже рассчитана на набор, человек получает результаты и им доволен. Но не всегда. Здесь нужно понять, что, что... Перед тобой? Да, да. Что за человек и чего он хочет и действительно ли он понимает, чего он хочет. Это большая проблема. А также также, если вспомнить момент с жестокими тренерами, которые просто вот доводят человека до стресса, то есть гоняют их активно по дорожкам, там, ты должен тренироваться каждый день, то есть начинают навязывать человеку, который никогда не тренировался или тренировался совсем чуть-чуть, навязывают ему ту нагрузку, которую он не потянет. Потому что тренировки стресс, тренировки активно снижают иммунный статус. Это правда, да, особенно в период восстановления. Когда идет период уже компенсации, прошло время, отдохнул, есть материалы, которые показывают, что вот иммунный статус улучшается. Но во время восстановления, когда после тренировки спишь больше, потому что очень устал и все болит и голод появляется, вот в этот период можно подхватить, кстати, различные инфекционные заболевания. Часто люди после недели активной тренировки просто ложатся на неделю с температурой, потому что заболели. Значит, это исследования Есть, Да, есть подборочка, я могу их, кстати, потом скинуть. Можно их в ссылках оставить. Там вот конкретно чем больше количество тренировок в неделю, тем больше вероятность развития вот таких заболеваний. Но есть исследования по иммунному статусу, то есть смотрели по содержанию иммунных клеток в крови там, после тренировки, до тренировки и так далее. Ну, есть, Понятно, мы не можем однозначно сказать, что вот на этом конкретном человеке столько то тренировок в неделю может снизить иммунитет. Но факт в том, что избыточный стресс, а нужно еще понять, что он избыточный, избыточный стресс ни к чему хорошему не приводит. Часто тренера гоняют своих клиентов, не оценивают их способность тренироваться, их физические данные, и Ничего хорошего из этого не выходит. Также тренера первую неделю... Да, хорош, хороший тренер должен давать сначала первые тренировки, как, как тренировки для того, чтобы понять, какие есть способности у человека, то есть с каким весом он может работать, какое количество повторений, то есть оценить силовые качества, выносливость и прочее. То есть, пока это не сделано, ну, не очень будет хорошим вариантом давать про программу тренировок Шварценеггера там, и Ронни Колымана, и Флекс Уиллера, и самых последних вот олимпийских чемпионов. И такие есть. Есть тренера, которые вот просто всем прописывают одну и ту же методу, не учитывая переменных. Это не есть хорошо. Смотри, у тебя есть ролик, где ты рассказываешь, что когда человек приходит в зал, там качает тренажеры с идеей, что он от этого похудеет, потому что он устал, он там вымотался, пришел домой, там лег пластом, у него есть ощущение, что он очень хорошо потрудился, сбросил много вес. Да, точно. Вот, но ты говоришь, что это ну, не, не так. А если мы возьмем какие-то тренировки, не знаю, на выносливость, то есть человек приходит в зал и хочет сбросить вес. То есть, кроме. Кроме совета, что ему нужно меньше жрать, там составить свой рацион так, по колоражу, по БЖУ. Есть ли какие-то тренировки, например, не знаю, беговая дорожка? Угу. А эффективнее ли она для людей, которые хотят похудеть? Это кардиотренировки, беговую дорожку, занятия на степе или на тренажерах, которые там имитируют беговую дорожку, либо велосипед. Это все относится к разряду кардио. Там есть уровень пульса высокий, и это не силовой тренинг, он не так истощает. То есть период времени тренировки длин, длинный, 20-30 минут, час, сколько там человек сможет тренироваться. Нету, нету серьезных преимуществ у кардио перед, например, силовыми упражнениями в том, что они вот сжигают жир. Все сжигает жир, если существует дефицит по энергии. С кардио для людей, которые сбрасывают вес имеет имеют избыточный вес, проблема заключается в том, что беговая дорожка, я вот активные прыжки, скакалка, все это может негативно сказаться на опорно-двигательном аппарате, то есть можно повредить себе колени, часто жалуются на боль в ахиллах – люди с избыточным весом, под 100 кг в коленях и так далее. Можно там пару протрузий заработать, попрыгав на скакалке вот с таким весом. То есть, опять же, нужно исходить из исходных данных. Кардиотренировки хороши, для развития выносливости отлично. Погонять кровь как, как старт перед тренировкой и как заминка после тренировки тоже неплохо. Есть материалы, которые… и специалисты, которые вот рекомендуют кардиотренировки после тренировки основной силовой для того, чтобы, так скажем, выгнать молочную кислоту, как, как, как это говорят, либо прогнать метаболиты дополнительно. Вот из мышц. Ну, это околонаучно, естественно, потому что у нас постоянно идет циркуляция крови. Но есть связь между это delayed, delayed muscle soreness, это вот DMS, это боль в мышцах после тренировки, и вот наличием заминки. Это не доказана причинно-следственная связь, но многие замечают, что да, после заминки крепатура, меньше, мышцы болят меньше. Если говорить о кардио, как о методе сжигания жира, любая физическая активность будет повышать затраты энергии в течение дня. Опять же, если она избыточная, то идет спад вниз, увеличивается сон, увеличивается аппетит, и появляет, снижается активность обычная, дневная, и то, что вот мы сожгли на тренировке условно, компенсируется в другой день. Часто вот после тренировки поел, кардио сделал, ну я заслужил сникерс. Съел, съел обед, добавился к десерту что-нибудь, все, уже весь прогресс на нет. А это требовало человека часа на дорожке. Поэтому силовые тренировки в этом плане мне нравятся больше. Это моё, мой личный взгляд. Опять же, никого не призываю к этому. Но вот на мой личный взгляд силовые тренировки хороши тем, что они увеличивают мышечную массу. А человек, когда хочет похудеть, как правило, не только хочет сбросить вес, но также улучшить общую форму. Часто можно оставить процент жира такой же, но увеличив мышечную массу, мы имеем человека более поджарного, потому что просто, так скажем, жир натянулся. Вот, как-то так. А если человек приходит и хочет увеличить мышечную массу себе и говорит, типа, ну, тренировки окей, там, тренер там, хорошо, все окей, но вот давай типа это, я слышал, есть такие ну, строиды а да, вот. да. Давай, давай да. типа, пропиши мне вкус укольчиков, <свят> да, и смотри, то есть я не совсем, я знаю, что это такое примерно, очень условно. Можешь мне так объяснить, как идиоту, вот как они работают, эти стероиды, ага. и почему ими пользуются, и почему они вредны? А, ими пользуются, потому что они невероятно эффективны. А, если ты видишь в зале человека, который выглядит как качок, ну, ты смотришь ни хрена себе, как он начинает. Да, я видел, да. То этот человек гарантированно принимает анаболические стероиды. Очень мало людей, которые без использования фармакологии могут добиться вот каких-то. А что это такое? Что а, в основном стероиды это, это производные а, тестостерона основная масса стероидов. К стероидам также относятся и препараты не гормональной активности, то есть не, не, не андрогенно-анаболические стероиды, а вот которые просто вот меняют анаболический статус, который там, является, например, жиросжигателем. Могут гормоны щитовидной железы подпадать под определение стероидов. А, тоже самый Кленбутеролх имеет вот, не совсем фармакологию как тестостерона, но, тем не менее, он тоже находится в списке стероидов. Там большая группа их постоянно производят, как наркотики синтетические. Их ну, очень а много. что они делают с телом? То есть, вот попадает стероид в организм. Угу. А, что он дел... Почему мышцы растут? А, че... Здесь сложнее. То есть есть фармакология, то есть можно посмотреть на метаболические пути, но если в целом от уровня тестостерона зависит синтез белка, от уровня инсулина зависит тот же самый синтез белка, поэтому инсулин тоже входит в группу стероидов и его тоже применяют. То есть это вводится в тело фармакологический агент, гормон, который отвечает за рост мышечной массы. Есть, тестостерон, одна из его функций, помимо, общего роста массы тела, Там вот появление вторичных половых признаков, развитие мужских гениталий и прочих, вот, вот то, что называют мускули... мускулинизацией вот, в период подростковый. Тестерон за это отвечает. И при введении сверх нормы обычно вводят большие очень количества. То есть, если сдаешь анализы, ты видишь, что тестостерон – это не верхняя граница нормы, он там в 2-3 раза выше, чем, чем должен быть. Он В таком случае он стимулирует синтез мышечной ткани. И таким образом он просто вот повышает планку, которую человек может добиться вот в самом обычном режиме. То есть, так ты тренируешься и получаешь условный несколько килограмм мышц за полгода, а так ты тренируешься и ты получаешь 7-8 килограмм в такой же период времени. И если человек хочет набрать мышечную массу в короткий срок, то астероид – это все что, что ему нужно. Другое дело, после отказа от препаратов тело возвращается постепенно к исходному положению. И Результат не очень сохраняется. И если человек длительное время годами тренируется и использует фармакологию, тогда там, есть несколько теорий мышечного роста. Считается, что там есть и увеличение количества миофибрил, и так называемая мышечная память. Но я просто не готов говорить конкретно про вот что происходит в клетке, потому что это вот теоретические выкладки, как правило. То есть взять биопсию, посмотреть, такие материалы есть, но я не готов сказать, вот что происходит внутри с мышцей. Ладно, окей. А почему они вредны? Почему многие, скажем так, если они настолько эффективны, а почему так много людей выступает против них? И, ну, говорят, там, обычные эффекты, там, не знаю, сиськи мужиков будут да. расти, еще что-то, но ну, вот, расскажи про а... предостереги наших слушателей, которые решат вот, добиться современными средствами науки. Ну, я, я бы сказал так, если подходить к этому грамотно, что нужно сделать? Сдавать сначала, сначала исходный гормональный профиль. То есть, посмотреть концентрация гормонов щитовидной железы, там, ГСПГ, там, тестостерон, эстроген, эстрадиол. Вот. И, в общем, весь перечень, который есть, есть гормональные панели, их можно сдать и посмотреть, какие, какие у тебя исходные при, э, концентрации гормонов. Часто люди начинают принимать препараты, не зная, что у них было до. Потом отрастают сиськи условно. Потом нужно думать, как вернуть, до какого уровня нужно снижать концентрацию гормонов. То есть сначала сдается анализ, потом применяется препарат. Вторая проблема, проблема в том, что препараты, многие это underground. То есть они варятся на кухне, заказывается сырье в кастрюльке. Все замешал, по ампулам расфасовал, все продаешь в зале. А сейчас от этого отошли, но раньше вот, так называемые грязные, грязные, масла, их активно вводили, вводишь там воспаление, потом там чай жопы могут вырезать, температура тела повышается, некоторые даже вот ощущают, что препарат хороший, это вот, как наркоманы. Препарат хороший, потому что болит джоб, сжет, типа хорошо пошел. Вот. Но понятно, что ощущение после инъекции не говорит о концентрации гормонов. Много андеграунда и много еще новинок. Есть, например, там, сармы, например, пептиды в свое время их было навалом на рынке. То есть, это только вот на, на острие исследованные гормоны. Это не совсем гормоны, это вот производные, которые имеют вот определенный спектр гормональной активности. Их вводили и тоже ожидали какой-то результат. Там факторы роста, инсулиноподобный фактор роста один, вводили отдельно, то есть он был на рынке, сейчас есть использует гормон роста активно. То есть, вторая проблема в частоте препарата, но иногда аптечными препаратами пользуются. А третья проблема это уже именно побочные эффекты, которые появляются помимо позитивных, они естественно есть: повышение активности физической, повышение скорости восстановления. Что препараты тестостерона увеличивают скорость восстановления. То есть ты можешь тренироваться чаще, значительно, чем, чем в обычном режиме. Увеличивается синтез мышечной ткани, то есть мышцы растут, их видно, что они растут. У многих, особенно молодых людей, когда их сажают на жесткие курсы, у них прям вот растяжки видны. То есть они, От того, что у них так увеличился объем мускулатуры, у них прям растяжки на коже появляются. А тестероиды меняют воднослевой баланс, задержка воды идет, лица могут опухать, отекать, особенно. Вот если курс построен неграмотно и там какой-нибудь один препарат соло идет, то такие эффекты есть. Но это на самом деле шаманизм. То есть, сдаешь гормоны, принимаешь препарат, смотришь, как тело откликается на него. Исследования есть, но их не сверх много, потому что это все-таки ну, как с исследованием наркотиков, тех же самых. Это они в полулегальном статусе, поэтому официально из разряда вот мы провели исследование на таком-то количестве спортсменов. Это есть, но вот у нас такого не встречается, в США тоже проводится. В Китае активно, кстати, за фармакологию взялись, То есть я видел несколько исследований очень неплохих, может, связано с Олимпиадой было, но там прям конкретно расписаны схемы и все остальное. А побочных эффектов дополно от акне, жирность кожи повышена, повышенная агрессивность, повышенная либида, уменьшение размера яичек, потому что яички должны вырабатывать тестостерон, а обратная связь идет, тестостерон достаточно в крови, снижаем синтез своих собственных. Ну, стандартно, когда идет заместительная терапия, это орган, который вырабатывает тот же самый гормон, он снижает свою активность. И иногда эту функцию после выхода, после окончания курса прием препаратов сложно восстановить. То есть у человека хронически низкий тестостерон из-за этого. Там гнотропные гормоны впоследствии применяются э, и так далее. Но если принять слишком много, можно себя химически кастрировать. Есть, ну, такие штуки есть и, и так далее. Ну, то есть, лучше без, без вот этого всего не надеяться пока на достижения современной медицины в этом плане? Эти достижения прекрасны. То есть, если ты знаешь, что ты делаешь и зачем, то можно получить ну, невероятные результаты. И как правило... А если тебе, ну, Или тебе похер похильно... на... Или тебе пофигу на свои бубенцы, а, бубен. ты, ты хочешь просто, чтобы у тебя мышцы были там, как это, трапеция а огроменная? Ага. то ты типа, окей, я согласен, давай, Но, мне. А, ну, я еще вот здесь замечу, часто говорят о том, что вот у качков не стоит, это типа проблема с либидо, на самом деле нет, проблема с либидо нет, все наоборот, там, постоянная реакция, постоянное желание сексуальных контактов, но вот именно объем тесте уменьшается. это уже впоследствии потом когда от препаратов отказываются, нужно терапия, которая будет помогать восстанавливаться это послекурсовая терапия. если ее не проводить, то там, проблемы могут быть очень очень долго. частая, частая ситуация это конвертация тестостерона в эстрадиол в женский половой гормон, есть естественный уровень конвертации, есть даже препараты, которые конвертируются плохо, которые конвертируются хорошо. И если принимать препарат, который, они, как правило, дешевле, который сильно конвертируется, нужно принимать антиэстрогены. Если их не принимать, то частый побочный эффект – это гинекомастия, увеличение молочных желез. После, после курса нужно как можно быстрее начать терапию, чтобы уменьшить их размер, потому что если, если надолго так скажем, оставить сиськи в таком новом измененном состоянии, то... Может быть, может быть поздно, да, придется делать операцию. Либо размер уменьшится, но недостаточно, либо могут образование уплотнения появиться. Вот я как раз недавно общался с человеком, который три 3 года прошло после его курса, с грудью все окей, уплотнения остались. В основном атлеты именно себе просто удаляют молочные железы, потому что ну, очень сложно контролировать это, поэтому лучше вырезать и не париться. Ну, вот, такие, okay, давай, теперь перейдем, вот как раз мы были вот на курсе таких новичков, потом на, кур... на уровне таких новичков, потом на уровне таких шаманов-качков, mm -hmm. которые экспериментируют там собственным телом. А давайте теперь перейдем к профессиональному спорту, где люди этим деньги зарабатывают и участвуют там во всех там соревнованиях. Вот смотри, есть, ну, возьмем какой-нибудь футбол, у них есть командные врачи. Наверняка это очень сильно высокооплачиваемые специалисты. Но при этом, ну, я смотрю какое-нибудь там спортивные соревнования, например, и вижу большое количество спортсменов, обклеенные вот этими кинезиотипическими лентами, которые придумал натуропат. Но это вот... Почти, это то же самое, что гомеопат, фактически. То есть это бесполезная хрень, у которой никакой доказанной эффективности нет, но их клеят на спортсменов высокооплачиваемые специалисты. Да, точно. Вот. Расскажи, вот какие есть, ну, во-первых, почему, ага. во-вторых, ну, может быть, вот кроме этого есть еще какие-то мифы, которые очень сильно распространены именно вот в профессиональной среде. Ну, опять же, мы, мы говорим, о, если мы говорим о профессиональном спорте, он частично поддерживается государством, если это особенно, он входит в список. Вот, олимпийских видов спорта тогда он поддерживается государством, там есть тренера, сборные. У тренеров тренера не занимаются самообразованием, к сожалению. И вот им рассказали о том, что такая штука есть например, кинезиотейп, и можно пользоваться. Часто вот компания занимается тем, что просто спонсирует сборные, сборные этим пользуются, а это потом получает медийную огласку. Как с кинезиотейпом, собственно, и было. Там во время, не помню, каких игр олимпийских, просто вот всех атлетов спонсировали этими тейпами, даже семинары проводили, и поэтому все вышли в этих лентах, и это приобрело определенную популярность. Но тем более видим на профессиональном спортсмене, на профессиональном спортсмене какую-то штуку. Наверняка он знает, зачем он это, это делает. Но в основном много шаманизма. Есть хорошо, хорошие продуманные техники именно по тренировкам, что нужно делать, как тренироваться и так далее, методики. Они работают. А вот что чуть-чуть за методу, методу – это уже шаманизм. Добавки каждый прописывает, что хочет. Питание но ну, особенно за этим не следит. Если посмотреть, как борцы, например, готовятся к так называемому сливу, то есть они снижают массу тела свою там, на 20% иногда, то есть там нужно сбросить 10 килограмм за 24 часа, чтобы выйти на взвешивание, а потом уже к бою выйти на 10 килограмм тяжелее. То есть гоняет вес. И там иногда пользуются вообще непонятно зачем очень серьезными препаратами, либо садятся на диету, которая здесь не подходит и особого результата не даст. Почему так происходит? Это просто вот низкий уровень образования, неумение работать с западными материалами. Если мы говорим о приеме анаболических стероидов, которые необходимы просто в… Вот это, опять же, субъективное осуждение. Мне могут сказать, что ничего подобного, у нас все атлеты чистые. Да и ничего подобного. Все атлеты на Олимпийских играх пользуются так или иначе. По крайней мере, тех атлетов, которые я знаю, это не бодибилдинг, это вот это плавание, это легкая атлетика. Конечно, все формятся. Посмотрите на отлеток вот самых таких продвинутых, что у них там с голосом, почему он такой у них. Почему? Видимо, они не превышают какой-то порог допустимый. Или чистится хорошо. То есть, либо используют альтернативные препараты, которые не обнаруживаются в крови. Или пока не внесены в список. Может. Да, мы просто там добавляем там, там CH-группу к... В формуле все, активность такая же, может чуть-чуть меняется, а препарат уже не обнаруживается. Сейчас новые методики вводят по обнаружению, но это как гонка разработчиков вирусов и антивирусов, да, вот кто за, кто вот пытается обогнать друг друга. А у нас проблемы, потому что в основном там вот тебя таблетка метана, готовься парень. А денег на, у атлетов не очень много, то есть ну, даже у профессиональных спортсменов там выше вышло, ну да, понятно, их знают, у них уже есть достаточные средства. А если это иниоры, какие-нибудь начинающие то нужно сдавать анализы, когда принимается препарат, нужно находить хороший препарат. Обычно тренер просто вот кормит своих подопечных, и вот какой-то какой результат есть. А можно даже вспомнить вот этот скандал, недавно разгоревшийся у нас с допинг-тестами, да. и там какой коктейль был, там, тестостерон, с, там, я не помню точно, что там было, донабол, по-моему, с алкоголем, что-то какое-то, его вот, да, коктейль Ротченко, по-моему, назвали. Ну, то есть, здесь нужны профессиональные врачи, а врачи, которые есть, тоже часто не очень разбираются. Но... А если такого, ну, возьмем там антидопинговую комиссию и я сейчас расскажу, там, как я слышал, как она работает. То есть я не, не даю гарантию, что это вот именно так, но вот я слышал вот такую интерпретацию. Mm -hmm. что, когда они принимают решение о запрещении какого-то препарата, их мало интересует э, эффективность этого препарата. Да. То есть они... Мельдония, собственно. Да, мельдон, его, есть, туда туда да. У него нет доказанной эффективности, что он вообще для чего-то хоть помогает. Но его решили запретить просто потому, что спортсмены его используют, как допинг. Думаю, что да, это допинг. Да, да. Такой... А, а зачем? В чем а, логика? Ты знаешь, вот насчет мельдона я не смотрел внимательно. Но, как правило, доказанная эффективность, не доказанная не эффективность, не говорит о том, что препарат не работает. То есть понятно, что профессиональному врачу, к которому пришел пациент, и он, ему выписывает препарат. Он должен руководствоваться, в принципе, на доказательной медицине. У нас есть вещество, оно работает, поэтому мы его прописываем пациенту, потому что есть риски. А здесь же, да я могу перебрать вот целый перечень препаратов, которые у нас там по всяким этим, как там, список, не вот, неработающих препаратов, там половина препаратов работает, и врачи их используют активно в практике, просто у них недостаточно, там, часть под старым патентом, часть просто не были хорошо опробированы, часть произведены в СССР, допустим. То есть, у препарата есть фармакологическая активность, но нету общемирового консенсуса на тему того, что он прям доказанно работает, как и многие препараты, например, от гепатита С. Вот в Китае новые препараты исследуют производные от формул, а они работают. но они недостаточно клинических испытаний. А атлеты отличные, отличные для этого. Вот добровольцы пользуются препаратами. насчет меддонии не знаю, надо смотреть, что там да как. Но понятно, что если у препарата есть предположительная фармакологическая активность, то его лучше занести в список, чем, чем не занести. Может быть, они руководствуются этим. То есть, это несколько обратный подход к доказатель... ну, Несколько обратный подход, не такой, как у доказательной медицины. У доказательной медицины там нужна, ну, собственно, доказанная эффективность. Да, да. А для запрещения внесения в, эти, в список допингов достаточно того, что его применяют, и у него, возможно, есть... Да, да, да, скорее так. Я, я не готов точно сказать, чем руководствуется комитет, это больше мои догадки, но что я точно скажу, мы берем часть препаратов, которые просто вот, которые не, не выходят на на вот общий рынок мировой, который вот так частично где-то разрешены в Турции той же самой. А в Египте там можно любую фармакологию купить самые разные, которые фармкомпании клепают, там дженерики их аналоги. Вот. И они однозначно работают. То есть ну, этот это препарат не может не работать, потому что человек растет, масса увеличивается. Но с точки зрения доказательной медицины мы можем сказать, что препарат не доказан эффективный. Вот. Ну как со мной. Вот, ну я... либо еще, ну побочные эффекты тоже следовать же надо, в Да, да. То есть, конечно, там и побочные эффекты, и все остальное. Но э, тот эффект, который рождает спортсмен, он его получает с помощью препарата, э, и он явно выраженный. То типа то это не доказано эффективно. А я позануден насчет фентропила, того же самого, то есть старое вещество, формула старая, разработана в Советском Союзе, препарат не вышел на широкий рынок. Его вот до того момента, как он перестал попадаться у нас в аптеках в психотерапевтической практике многие использовали и говорили о результатах, опять же, сравнивая с препаратами, у которых есть доказанная эффективность, которая не подходит пациентам. Вот. И вот врачи конкретно, вот клинический случай разбирая, да, есть эффективность особенно у астеников, но с точки зрения доказательной медицины нельзя рекомендовать этот препарат, потому что там, где-то там у нас не были проведены достаточные клинические испытания его, и поэтому мы подходим к нему как вот к малоэффективному. Те же самые... Вот поэтому, кстати, ВОЗ внес традиционную медицину сейчас в список активно исследуемых направлений, потому что вот мы принимаем какой-нибудь травяной сбор, а там Множество веществ, которые не, выявлены, не выделены, не выявлены, которые имеют клинический эффект, люди ими пользуются, почему-то получают результат, и надо это активно исследовать. Но... В некоторых факт... случаях нужно понять, есть ли вообще, в принципе, результат. Ну, то есть, изучить, понятно, есть ли результат, дальше изучить, что там внутри есть, а если там что-то внутри есть, дает результат, значит, нужно понять, что это. Ну, как с салициловой кислотой в свое время произошло, то есть ее выделили, как с дротовирином тем же самым в ножпе то же самое то есть многие лекарства на рынке это в свое время они использовались но не было понятно почему и как это работает там же производная там, ну, лизергиновая кислота та то же самое да? то есть это производная от спррыньи вот был негативный эффект не такой вещество выделили стали с ним всякие эксперименты проводить меняли структуры в итоге получилось что-то то там тот же самый, вот у нас есть в предтренировочный комплекс, активно используется DMA. Это в свое время был препарат для вазоконстриктора, для сужения сосудов просветеноса, ну, в носу, чтобы ну, отек слизистый снимать. И его использовали, но он как-то не прошел дальнейших клинических испытаний и не стал использоваться. Ну, просто формула осталась. В какое-то время выяснили, что от этого препарата прет. То есть от него реально вот прет как-то от наркоты. Его стали добавлять при тренировочные комплексы и сказали, что это экстракт герания, что он якобы есть в герании, его можно продавать как биологически активную добавку. На самом деле, чистая форма, от нее вот, от него прям прет. Но с точки зрения доказательной медицины, ну, мы не можем сказать, что этот препарат там, имеет место для там, повышения какой-то активности. Но он легален. Он в полулегальном статусе, то есть его нельзя продавать как лекарственное средство, но тем не менее он не запрещен как наркотик. Хорошо, у нас уже заканчивается время, у меня остался к тебе такой один вопрос. Мне всегда было интересно узнать. Вот, спортсмен на футбольном поле, например, получает травму, ага. корчится от боли, выбегают врачи, достают какой-то баллончик и типа замораживают ему. Да, да. И для меня всегда это было, ну, типа, да, что-то заморозили, наверное, нормально. Потом где-то я прочитал, что вроде что-то туфта какая-то. Но я в вопросе дальше этого не разобрался. Мне интересно, вот что они там замораживают, это, ну, это реально помогает, и чем они замораживают? По-моему, ну, ну, честно, я вот я. Я читал об этом, но я не помню, я не знаю детально, чем замораживать, но там, там анестетик вроде есть в составе и есть вот... А, теплозабирающий агент, который быстро испаряется, соответственно вот появляется ощущение холода. Ну, как, ну, ну, то есть, очень быстро охлаждает поврежденную участок кожи. А, то есть, ну грубо говоря, это наносится условный глидокаин, вот и распыляется? Ну, не готов ответить, честно. Не готов. Но это, знаешь, что вместо мешков со льдом да, обработали. И он побежал и, дальше? А ну, вот Бежать дальше вроде не очень разрешают. Нет, разрешают. там Постоянно, сплошь и рядом. Там человек по ноге ударили ему там баллончиком заморозили, он побежал дальше бегает, бегает весьма Там обычно проверяют, нет, нет ли повреждений костной ткани, то есть нет переломов конкретных. Если там есть какой-то ушиб, либо небольшое растяжение, но с ним можно двигаться, то вот местно анестезирует и беги дальше. Но это временно, потом восстанавливается так же, как во время боксерских боев, да, там тоже и подмораживает, и клеит пластырь, чтобы кровь не заливала лицо. Но такой спорт, он, он, требует жертв, так что терпи, кали, ешь, stay hungry, все такое, stay foolish. И на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш девятый выпуск. Спасибо, Борис, что наконец-то я тебя вытащил, да, записали. Спасибо. спасибо за то, что послушали подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, там есть ссылочка на донат, можете нам задонатить. Кидайте деньги, деньги кидайте обязательно, нам нужно больше, больше денег для оборудования, для техники, чтобы прикупить еще карту дополнительную. Вот видно, Борис Продажник сразу нам тоже помогает продавать. Не, ну обязательно, но создание контента требует времени, сил и прочее. Конечно, закидывайте баблишко, подписывайтесь на канал, обязательно расскажите своим друзьям. Если вам что-то не понравилось, напишите негативный комментарий, с удовольствием почитаем. Если понравилось, пишите позитивно, и разберем что в следующих материалов. Все, спасибо, Борис, пока. А, все, пока, пока, всем пока, до связи.